сетевой герой, он очень заводной. Когда начнет тусить, <звучит> то не остановить. <звучит> Конечно, у гиперактивных кумиров есть недруги и злопыхатели. Делают вид, что им на праздник жизни откровенно плевать. Косами в тайне мечтают преградить путь к успеху и первыми пройти по этому пути. СМЕХ Пока герои работают над собой, угрюмые бездельники молча завидуют в сторонке. И точат длинные ножи в многоэтажке. У нас в редакции та же история. Звезды экрана делают свое дело на переднем плане, а позади, прямо у них за спиной, разворачивается ожесточенная битва за место в прямом эфире проекта «Смотреть всем». Да и не только за спиной. Тут прямо у лица рубились два бойца. До самого конца. Эта борьба мало чем напоминает честный рыцарский поединок. Тут хороши все сковородки. И эффективные, но очень неприятные приемы. Брусли, казахстанский наш, бруслей. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, Тайс надыхает. Им совершенно не важно свой, чужой, близкий, родной. Конь, ковбой. Цель одна. Достигнуть дна. И, само собою, помешать герою. чтоб обломался господин под номером один Но решительных героев не так просто сбить с пути А вот сбить им прицел это легко Некоторые не выдерживают напряжение Со старта терпят поражение И на них нападает белка В самой опасной форме Хорошо, если это происходит у дома своего. А если белка нападет на рабочем месте в огромном автобусе? Влетит пушистый паразит. И крыша тут же прогорит. Но даже наступая на одну и ту же лопату... Идут к успеху адекваты. Конкретно этот адекват. Щенкам откроет хит-парад. Котейка норм. Держи свой корм. На втором месте гордо восседает невозмутимый участник общего праздника под названием «Смотреть всем». Как мог он днюху приближал, Увидеть торжество мечтал и подустал. Не трожь Геннадия нахал. Это самое время к победе в хит-параде уверенно шел бравый командир взвода к восторгу народа, но с верного пути его сбила какая-то обезьяна. К счастью, знамя победы и планку успеха на уровень первого места тут же поднял кот. Он выше всех народ и главный приз берет!